Пускай погибну безвозвратно, Навек, друзья, навек, друзья. Но все ж пока мест аккуратно, Пить буду я, пить буду я. Но все ж пока мест аккуратно, Из радости и скуки Забыв весь мир, забыв весь свет Первую бокал, я смело в руки Пью горе нет, пью горе нет Первую бокал, я смело в руки Пью горе нет, пью горе нет Сейчас я только полупьяный Я часто Вспоминаю вас. И по щеке моей румяной все закатится с пьяных глаз. И по щеке моей румяной все закатится с пьяных глаз. Без пиджака. Куражка теплая на вате, Чтоб не болела голова. Куражка теплая на вате, Чтоб не болела голова. А утром перед эскадроном Я снова буду свеж прям. И взором медленным и томным Ловить улыбки, Медленным и тонным Ловить улыбки Милых дам Белеет парус Одинокий В житейском море Господа Привет, немытая Россия Гори-гори Моя звезда Привет, немытая Россия Гори-гори